здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала представляю вашему вниманию гороскоп на вторую третью декады апреля для представителей знака рыбы как по солнцу так и по асценденту у кого луна в рыбах это видео также может быть полезным традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии заходите подписывайтесь Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Итак, новолуние 12 апреля в вашем символическом втором доме способствует улучшению вашего финансового положения. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Можно получить новое назначение или новую должность. Большая возможность творческого, профессионального самовыражения. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт, и вы сможете получить хорошее материальное вознаграждение. Можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Смело занимайтесь лекторской и издательской деятельностью, проведите рекламные мероприятия. У вас все возможности удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты. Вы можете изменить или найти новые источники дохода, встать перед дилеммой, на что выгоднее потратить деньги или столкнуться с непредвиденными затратами. Также вы можете ощутить необходимость развития собственных талантов и способностей, как источника дополнительных финансовых средств. 14 апреля, 21-22 по киевскому времени, Венера, планета любви, денег, партнерских отношений, входит в ваш символический третий дом. Это хорошее время, чтобы продвигать, продавать свои знания, провести обучающее мероприятие и вложить деньги в себя, в свое обучение. Во второй половине апреля вы ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе, сможете решить большинство важных деловых вопросов. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц. Также хорошее время для разговоров о повышении зарплаты. От, вышестоящих, от руководства от вышестоящих можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Ваше добросердечие и возросший оптимизм позволят вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Если вы уже находитесь в браке, в романтической связи, ваши мечты воплощаются в жизнь. Период благоприятен для стабильных и давних отношений. Обстоятельства способствуют обновлению сферы романтических чувств и увлечений. Не дают заставить и э, застояться прекрасной любовной энергии. Одинокие представители знака рыбы могут случайно встретить любовь. Причем стоит заметить, что ваше счастье рядом, на расстоянии вытянутой руки. Не ищите далеко, посмотрите на тех, с кем вы встречаетесь ежедневно. В любовных взаимоотношениях, а также в отношениях с братьями и сестрами старайтесь придерживаться золотой середины, не затрагивая острых вопросов как возможно противоречия, которые могут привести к неприятностям. Третья декада апреля важный период, требующий благоразумия и ответственности в вопросах личных отношений. В первые дни после новолуния 12 апреля в любовной сфере возникают различные сложности, преодолев которые ваши отношения обретают особую глубину. После 14 апреля ситуация улучшается, полностью меняется окраска любовных отношений, что дает ощущение счастья, исполнение желаний. Используйте вторую половину апреля для гармонизации ваших романтических отношений и семейных связей. С 19 апреля положительный потенциал усилится в 13:29 по киевскому времени Меркурий войдет в знак Тельца и будет здесь до 4 мая, а также Солнце в 23:34 войдет в ваш символический третий дом в знак Тельца. Это очень благоприятное время для поездок, взаимоотношений с ближним окружением. Многое становится на свои места, наступает прояснение. 23 апреля в 14:49 по киевскому времени Марс входит в знак рака, ваш символический пятый дом. Творческий потенциал растет, романтические замыслы будут воплощены в реальность. Вдохновение и воображение будет способствовать любой деятельности, связанной с детьми, новыми творческими проектами, вашим бизнесом. В это время вы преимущественно занимаетесь тем, что доставляет вам физическое удовольствие и радость. При этом вам удается хорошо зарабатывать. Возрастает интерес к противоположному полу. Вы становитесь раскованнее, смелее, активнее в вопросах любви. Легче идете на контакт. Вообще, для любовной сферы, начиная с 14 апреля, у вас все развивается так, как вы хотите. Венера входит в знак Тельца и строит гармоничный аспект к вашему Солнцу. Венера войдет 21-22 знак тельца и вся вторая половина апреля будет знаменована, ну, в общем-то, позитивными событиями в сфере взаимоотношений у женщин появляется особый шарм увеличивается возможность зачатия 27 апреля в 6:02 по киевскому времени в полнолуние в скорпионе в вашем символическом девятом доме может затронуть тему образования. Если она была актуальна ранее, в ней наконец-то наступает ясность. Или появится возможность изучить иностранный язык. Также возможна поездка за рубеж, знакомство с иностранцем. Если же у вас есть связи с зарубежными партнерами, может быть личные отношения, может стать вопрос завершения этих отношений или переход их на новый уровень. Как вариант оформления официального союза переезд к своему партнеру, либо же рабочее приглашение. Успешны любые вопросы, касающиеся юридических дел. Актуальна тема решения вопросов в международном бизнесе, в сфере логистики, спорных вопросов с иностранцами. Могут активизироваться взаимоотношения с родственниками со стороны партнера по браку. Возможно, вопросы наследования, разделения имущества или других материальных дел потребуют от вас временных и материальных затрат. Вашим родственникам может понадобиться помощь. Вообще, варианты могут быть разные. Более детально свой индивидуальный прогноз можете узнать на личной консультации, контакты на главной странице и под видео.